И привет, дорогие друзья, с вами Бенни Сегодня мы будем играть в Майнкрафт 1.0.0 Ой, Бен идет Лера, что ты творишь, Лезай. И всем привет, дорогие друзья, с вами Бен В сегодняшнем видео я вам покажу вам мой скин Да-да, мой скин Так, так, так, так, так, так Вот, вот мой скин Сейчас, сейчас, сейчас Вот мой скин Сейчас вы его увидите на экране вот А с вами был Бэн Всем пока Ай, Лера, перестань меня бить И с вами была Лера Если вам понравилось это видео, ставьте лайк И подписывайтесь на мой канал